И в преддверии месяца Рамадан, этого священного великого праздника для общины э, умы пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, нужно вспомнить э, хадис, который приводится имама от Термизи, о том, что месяц Рамадан это месяц милосердия. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто унижен брата или сестру, поверьте, имеет в виду за грех, не умрет, пока не почувствует такое же унижение. И поэтому злорадство, насмешки над людьми – это дела, не присущие истинно верующим. Истинно верующий должен испытывать милосердие, милость к окружающим. В наше время, особенно в интернете, распространились видео, где кто-то упал, подсказнулся, промахнулся. То есть люди смотрят, особенно плохо, это, когда дети такие видео смотрят, ищут их и смеются. То есть смеются над тем, когда кому-то плохо – и такие видео набирают много просмотров. Или же с экранов телевизоров бывает, что часто показывают, как где-то упал самолет, или же случилась какая-то авария, или же какой-то теракт, и люди уже, часто видя это, их сердца стали грубеть, черстветь. То есть они уже не относятся к этому как к какой-то большой трагедии. Это для них как часть, часть жизни стала. То есть и милосердие в сердцах людей оно, то есть уменьшается. То есть сердца становятся более грубыми, более жесткими. И нужно быть осторожным, смеясь над другими. Потому что, может быть, Аллах простит их невежество, но не простит наше высокомерие.